у тебя, мой случайный зритель. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее странное видео. Должно быть ты уже поднял телефон и открыл мое видео. Сегодня мы будем проходить дальше. Этот фору. В прошлой чате мы потеряли двоих всего лишь. Как потеряли? Ага, идти, понятно. Сейчас пройдем сюда Итак, так а. это и есть хранилище химоружия Саддама. Мы здесь были. Спасайся, кто может, нам пиздец. Ага. Говно собачье, это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Ну ему явно не подавидишь. Там генератор. Давай посмотрим. А, сплик, -а -а, ты можешь не подходить? Можно не смотреть? Мне нужна помощь. Сейчас. -мо. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да. Прикрой меня. Так, это сейчас прилетку. Так идт, идт. Вс, нормально, значит, А это кто? А это кто был походом? Не валяй, дурака, скорее. Похоже, что я херня страдать. Ой, а что там случилось? О, красавчик. Не зевай ракбист это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? куда могут пусти кабели? Если ничего нету, так есть у нас все. Куда же тоже кабель идет, если уже Ученые? Да, думаю, они. Во. Это читать сейчас будем. Бери. Блоги шумеров. Франк, Франклин 9 Кстати, все интересного. Простите за мой голос. Немножко насморком болею. Что -то такое тоже бывает. Водичка, дырка. Куда нельзя прийти, понятно. Просто поднял. Вот, а ушел бы я сейчас прямо. И увидел бы эту книжку. И не потратил бы лишние две минуты. если быть точнее, то минуту. Ну, пошли, иди вперед. Тебя не жалко. Сюда. Ага. Растяжка. Может, не надо? Бля. Ух, моё Осторожно. Здесь растяжка а, ладно. снять сегодня либо Чисто, вроде все просто, че, взорвем. Не просто режем триггер Все правильно, сделали. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Регбист это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Ргбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может тут есть еще подарки? Прием. Понял. Сейчас Я иду конец связи. А Он идет. Зря ты ему про мину сказал него они его так они вот так недолюбливают-то? Вот так недолюбливают О, записка. Ай, Мы собрали команду. Первым в моем списке был неразборчивал Кору бульдог с Омахом Мы нашли его в, Ка... в Каире, где он дорабатывал на жизнь боями в Литвинском питерском клубе. Кору -бру порекомендовали неразборчиво, а в Хайфеме мы встретили свою помощ... с помощницей и деизбедой любоз... любознательной Алин Джу... Жура... Журна. Неразборчиво достоянной до... на до участии в экспедиции советника Элиса Ван Хентер, археолог от Неразборчиво команда готова, и мы отправляемся в лавину и оттуда поедем. 好。 так Еще что... раз. первым проник в гробницу, разделив эту часть с беси своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но похоже его вид успокаивает Филафов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра македонского охране а еще более древнего царя бога Акадского господа. на ран мы мы ошиблись но леди но леди Бредшоу все равно объявила это открытие века находкой которая пишет наши имена в историю глядя на, ви, на величественный зал перед нами я в этом я в этом не сомневаюсь сейчас я закапал у меня отпустит, то что все нормально будет. Так, цель здесь есть. Надо же все подать. впадать. Надеюсь, вам этого не слышно. А. Так. Да, что это значит? Для чего нам это? Ладно, обшарим все дальше. О, что это? Ящик. Ящик, ящик, ящик. Что он хочет? Ему туда конечно же не пойдет. Может, он нас там поджидает? Это Джоуи? Он жив? Джоуи, Подожди, Джоуи это кто? Джоуи, Невозможно. Джоуи. Ты сам слышишь, херня, это точно он. Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Джоуи, прости, Джоуи. братан. Но ты сам не свой, мало ли что. Это ловушка. Это не факт. Нет, Джоуи, ты же прям подстрелили. Не Цаберфай. Yeah. И чё, вы сказать, что, вы хотите, что сейчас туда прийти? Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Напомню, что решение принимаю я. Все за мной. Типа сделал вид, что он держит. Давайте промолчим тоже промолчи не знаю отношения не будут нет уж я с вами ну знаете лучше трюм идти ага чтобы сразу всех три размотали и куда мы по итогу вышли а это салим Линса Линчик Сенс. Нам надо было сказать нет. Сам сражайся на своей войне Вот что-то должен быть другой выход. Должен быть. О. А, он жив еще. И это не есть хорошо. О, дече у нас лежит. Кошелек. Можно так а это его что-ли? Так, давайте по пошу... не, не буду подходить. Ну, ладно. Не буду подходить, в итоге подошел. любопытство. А может не стоит этого делать? А может не надо? Сейчас, схватит же. Вот я уверен, что схватит. Сразу не мог перепрыгнуть, просто ставил. А, им солнце не нравится не знал, что существа боятся солнечного цвета, это хорошо, что он не знал. Эти вороны не всегда обозначают плохое. Но в чем минус ему надо было быть на солнце? На солнце. А четко. Что, типа все, что проколол? Ты поздох. Так тебе и надо. <смех> Скотина. Это все конечно, круто. Но главное, чтобы она еще раз устала. Ой, а здесь кто идет? Американцы? судя по всему и судя по всему вы сейчас разнесут Ой, господи, зачем он него смотрел? зато наш герой с арматурой. Ладно. Окей. Придет сюда. И думаю, довольно-таки напряжно. То, что у нас нету фонарика, нормального, у нас всего лишь зажигалка. Ну, что сейчас... Что поделаться ли вам? Пройдет садим. Не, отдадим садим. будет жить. Ой, что такое. Блин, вот эти руны вообще нужно собирать. что не означает? должно быть это дыра для солнца, но тут чего-то не хватает. И должно быть это дыра для солнца. Но здесь чего-то не хватает. Вот чего может здесь не хватать. Ой, опять это каких Я так понимаю, целим всех вампиров перепьет, <смех> Какая эти все будут фигня страдать. Ну а как иначе? Не Слышно знаете. его? Никого его. О, Мы до них поиграем теперь. Это главный ястриб 2.1. Джоуи, слышишь? Джоуи, Отпеть, Джоуи, прием. Джоуи, это кто, блин? Джоуи, Джоуи. это вроде кого-то подстрелили да Он не может быть уже живым. Если он там скачался. Ой, касочка. Очки. Да ладно, ты чё, унорал? Это Джоуи. Ему херово. Надо спешить. А вот здесь вот не поспоришь, были с Капралом Гомесом. Что с ним произошло? Да. Кто бы там ни был, это, это не Джоуи. В такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Какие дни? Okay, как скажете, сэр? Будем я надеяться, что? что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезно. насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Проверим пушки. Мы не можем рисковать. Так. Посмотри. Какая тут глубина! Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем ну, дальше. Блин, для разве такая драма может быть? Вот это вот никогда. А вы вот здесь мы были? Это кровь? Нет, блин, это кетчуп Да уж вляпались мы в дерьмище. Какого вообще команды иска давайте возьмем записку. почитаем в катакомбах под храмом огромные груды неразборчиво алин работала на местах жертвоприношения в пирамиде вулькана но даже она не видела неразборчиво не живешь что убил тысячи во имя своих богов погребать погребальные ямы как будто бойня что за чума или без света, такого такой платы, ради чего вы сушедшие здесь тысячи лет назад? О, опять история. 7 декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что не нашли что-то внизу. А что они нашли? Весь. Наша. Наша, блин, наша находка была настолько впечатляющей, что я не удержался и открыл шампанское, войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэрина. Ага, это мы увидели. Понятно. Что же они тут нашли? Понятно, понятно. О, плиточка. Это кто? Это, это, это, это Салим? Нет, Салима мы не отдадим. Салима не отдадим. Салим будет жить. Капрал Гомес, это регбист. Как слышно, прием. А здесь это вода утащила. Это понимаю, нам туда. Но мы за этим Нам лучше идти. Ой, а это кто? Прикрой. Аптечка. Это его аптечка. Ну-ка, что там за курс извиняюсь. Ник нашел аптечку. Джо... Джоуи в туннелях. Это хорошо или что я нашел? Ладно, допустим. Допустим, допустим, допустим. Идем. Подожди, я еще все не проверил. пути. Нет, я все проверю. Я все проверю я не успокоюсь. А, ага, здесь ничего и нету. Ловко. Не хотелось бы вас учить. Ловко но... это придумали. Но вы научите. Проверьте все. Свое оружие, боеприпасы. Смотрите в оба. вас погубит. Блин, а кто прошел-то? Меня кто-то напрягает. Он не один. Хорошее место для засады. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи. Поспешим. Джоуи, это ты? Что, мне не нравится, как он ходит? Давайте не будем бежать. Будем осторожны. Мне вот это не нравится. Это вообще не нравится. Ага. А тянуть. Граната! Сука. Сука, ура. Ястреб 3 главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3 главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Uh -huh. Ага, ага, и Я не работает. Ясно Мы понятно. А он откуда бывает вампир? О oh, нет. Почему нас наедине с вампиром типа оставили? Может, как раз тихо, незаметно? Да нет. Блин, может быть на потолке я а еще по факту. Что-то нападой переключая мыши, по идее. Альтучие мыши, пят. Ага. Ага, иди сюда, Обрыв или что ты? сидит демон. А это Салим? Или кто? А Салим, кстати, сдать американский? случилось в этом, не заметите. нападают. Их слабое место ⁇ это солнечный свет. Как любое существо, их можно убить. Да, гляди, кто... Сердце. Далим знает. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Окей, окей. Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Mm -hmm. Держ, Давай. Я готов. Давай. А почему мстительность выросла? Твою душу. Твою кошечку за ногу нам больше не терять никого откуда он знает что у них там сердце может у них там сердце нету то не ну, по факту у животных сердце в разных писах находится. муж может фосфором его жахнуть блин Хотя вот сейчас в тот момент самый странный не будет. -то. Он что, Салима увидел? Почему он шипит-то? Ага. То есть он спрыгнул, звука не было даже. Она. Блин, ну что-то резко-то. То, что держишь в этот момент дыхания о господи какой он красивый не ну реально же красивый по факту Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, то эти твари. Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Я не знаю, кто они. Я должен быть у себя дома. С сыном. Да уж, семья — это все. Я не должен был ехать. Прошу У мой него мой, день мой, рождения. Ой. Да. И вправду не должен был. Сколько ему? Он уже мнит себя мужчиной. Хотя он только мальчик. Ему 18. Ого! Круто! Круто! Значит так, лучший твой подарок ему это выжить и вернуться. Только эта мысль ведет меня. пистолет дашь? Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Угу. Армия Ирака. Ну, хорошо. Шук не хуй. Стриб 2-1, я 3. Как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом. Прием. Идем к тебе. Твоим друзьям лучше не дурить. Мы тебя не тронем. А, лучше давайте сразу. Спрячься. Ну. Ну. Тут кое-что случилось, так что, может быть, незаметный момент, но я его выдержу. Вы <связывая> как? Эй, так. Тот и Ракетс. Он за нами. Можем взять его живым, но надо спешить. Не понял. И что, сидел, что ли? Тихо -тихо, не хочу. Брось оружие! Я не хочу тебя вреда. Не совершай ошибку, солдат. Опусти оружие сейчас же. Нет. Давай сначала ты. Брось оружие, или мы стреляем. Опусти Ты оружие. слышал? Живо бросай оружие! Я слишком далеко зашел, чтобы умереть от рук американца. Опусти оружие, блин. Да ш... чем? свою душу. А, ну его не жалко, он мне тоже. Он мертв. Ну, блин. А он погиб. Зачем я испортил отношения с Салимом? Тут его не бросим. Нужно вернуться в храм. И душу. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. А, ⁇ -мо ⁇ Минус персонаж. Это тоже довольно-таки обидно и неприятный. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в шопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. То есть мне сейчас три персонажа живут тебя всегда прикрою друг так и знай он oh, съест yes. нихера себе да уж да сколько таких мест мы разбомбили без раздумий в руинах они смотрятся лучше да что с тобой не эти люди войну начали напали на нашу страну почему ты защищаешь? да ты защищаешь врага сержант мы оба в курсе что не все они враги блядь джейсон это из-за той девки на кп черт Ник, но ну сколько можно мы думали у нее бомба а это была сумка с продуктами пиздец Давайте лучше промолчим, локально. Вот реально. Нечего сказать, лейтенант. Нечего. Угу. я так и думал. Нам надо левый фланг обойти. Не зевай. Идем. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Угу. Значит, они не тупые. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. Да вообще, без проблем. Не думал что получится. на ребята Ближе к Аду я еще не был. всему был давно. Если по всему это исследовать, я, походу, еще что-то не шел следующий выбор когда у нас будет подожди а кто все это за была зва угу. здесь у него нужно не ай понятно you... будто высушили наверное исследователь ну естественно исследователь там у нас поиски здесь... а это наверное место казни кто у нас место казни найти там что нужно найти хуя это за что ей так на секрет лет Мертвая женщина колышком было бля кол прям в сердце загнали угу. полагаю это были не твари но кто он тебе говорил что не знаю баффи кто может заберем его Давайте. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Естественно, а как заниматься да? ну, еще одна Воняла смерть, а вокруг валялись. Привлекали. Привлекать мух. Кролл считает что? туда после ограбления мне жаль этих несчастных спитальцев какой страх они должны были испытать это не то что они хотели нам показать Н неземной когда мэрия спросила что это брэдшоу дала знак кроу тот достал динамит она сказала что намерена это выяснить опа нахуй проделав дыру в скале мы обнаружили врата в странный подземный мир Снизу исходило зловещее, мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Mm -hmm. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту интересно что за тайна скрытых бездней куда никогда не проникал солнечный свет а вот это интересно что это Записька. они здесь нашли что то странное да реально записка записка записка о а тут мы пробовали Ну да надеюсь, мне хоть кто-то выживет. Ну пожалуйста. Ой, что? Говно. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. На Древнего города. Красота. Приглянь на резьбу. мне сейчас даже на драгоценности короны насрать я забрал он забрал красавчик Ну вот это вот очень Класс. хорошее место для заряда этим уродом снизу точно придется здесь пролезть ставлю заряды да и на эти столбы чтобы охват был больше так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Эти твари коварные уёбки. <как> Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем uh -huh. их врасплох. Блин, почему так много персонажей профукал? Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь, может, нам так и надо? Ну, хоть это нас, конечно, выросли. И вывод нормальный. Единственное нормальный целое. Два нормального. Рэйчел помогла мне начать жить заново. Утром у меня было будущее. Но даже она врала. По крайней мере, Эрику. Mm, блин. Мне жаль. Правда. Может будет бежать и взорвется, да? Готово. Закрепи тут камеру и пойдем назад. А, мы сюда ловушки А, да, она выжила. Иди. А что, она вся кровита? Кстати, а почему? Почему вампиры ночью не волачивают? Где мы? Эрик! Эрик! Где ты? Ладно, окей, мы трех персонажей профукали? Ну, в этот раз ты себя превзошел. Вот сейчас не лучшее время, чтобы орать где этого дня. черт. Почему мне все горит, неинтересно? Мы вроде ничего не поджидали. Не к добро это. Не к добру. Стражника, ясно, понятно, то мне получается быть. А там какая вот идет, Отлично, мы здесь пойдем. Я за ним посмотреть не хочу. Мне нравится, ну, скажем так. И там все плавают, булькают. Угу. Ага, стримак, стримащики. Блин, кто не знаю, что был. Вообще это не ожидал. Значит, мы сделали правильно, что ее отрезали. И правильно, чтобы подтяжку по центру не поставили. Ну почему здесь все горит? Нет, это вот не интересно. Откуда здесь огонь? Думаешь, твоей ткани долго хватит? пройти что это за свет вот он с помощью короля, где у нас в третьем верится короля вампиров ой здесь уже тут будет цвет такой Ага, это есть арабском. Мы собрали в пробирку черную слюну существа, из пасти существа, извлеченное из копана. У всех, кто плюнул это существо, наблюдает ощущённое сострепление, они испытывают сильное чувство страха. Некоторые сообщили о странах нарушения нарушениях зрения, таких как измененное восприятие цвета. Мы пытаемся получить дополнительный образ, образцы слюны с места нападения на М. Запах был настолько синим, что для гора потребовалось респ... респираторы. Рекомендую всегда использовать маски или работать с образцами, чтобы избежать их воздействия, воздействовать к ощущениям, похожие на... на действие грибов. Угу. Здесь, на действия грибочков, значит, похоже. Ну значит пройдемся быстрее оттуда. А что -то Это не страшно. Слушай, слой за мной гонится. Вообще не нравится, но он шлепает. Может побежишь или поплывешь. Вали. Вали. А, ну поскольку продвигает. пойти на встречу? может не надо. Я буду типа на встречу. Посмотри, какой на Идет же за мной идет. Или это ребенок? Возможно, скорее всего, это ребенок. поэтому может быть неактивный. То, что ну сколько? Он? Да ладно, только заметила. принять она живота каким образом. Ее же в самом начале эти вампиры утащили. Как она могла выжить? Вроде да ладно, вот не верю что она могла выжить легко. Не поверите. Что-то здесь не так. Вдруг сможем подключить радио и послать СОС. Попробуем. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Мне вот жалко, что мы Эрика потеряли. А куда то же? Эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Угу. А это равно? кто? Что-то мне не хочется, болишь, чтобы... Какого хера? Джовы! Да! Блин, что с ним? Киньте его. Блядь, зову, это я! Да ты видел что с ним? Ты можешь хотя бы меня А вот мы нельзя взяли. Не зря взяли. Доскиньте его. Бай-бай. А он еще и выжил вообще шикарно. Земля ему пухом. Шевелись. Здесь опасно. Я Если я жива? Если я вампир Дерусь. Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Но она здесь не одно. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь Ну давайте спасибо скажу. Я благодарна Спасибо Сэмперфай Надо выбраться из этой дыры Да ладно Здесь ты пряталась Оружие есть Я не мешаю Мне нужны батарейки для фонаря Могла бы и спросить Что не пришло в голову он наглый ребат. Сильно боль. Да. А, сильно. Что не вспомнила, пока не спасири. Спасибо, Криса. Спасибо. Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Ага, должно что-нибудь Есть путь, но он нам не по зубам. Не влезем. зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь? Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Что тебя насмешило? Это не место, а пиздец. Нам всем пиздец, у нас нет шансов, не смешно? Так, не надо мне этого. Я выберусь, если тоже хочешь. Не отставай.